Ah <laughs> yeah ай яй яй яй яй яй яй убили Мазая, убили Мазая, убили... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили Мазая, все знают за что, потому что... Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Да, вчера прошел стрим, немножко о нем поговорим. И видим, что я не могу развернуть Lineage 2 Mobile, потому что Purple, как всегда, обновился. И если я сделаю весь экран, у меня вылетает куча тысячи миллионов просто ошибок и мне приходится в таком формате записывать видео. В целом мы поговорим в этом видео о групповых подземельях, потому что новичков интересует э, со скольких статов, ну, какие нужно иметь статы, чтобы проходить эти подземелья именно в соло, потому что никто не хочет делиться. Аденкой и опытом очень много дают Адены и опыта, ну и финальная награда Ардина там очень неплохие данжи, которые нельзя пропускать. Поговорим о них, но хочу сказать пару слов о вчерашнем стриме. Там я много людей просто игнорил, как всегда. Потому что когда я начинаю что-то рассказывать, я увлекаюсь и начинаю ну, какой-то монолог. И пока я его не выскажу, я не могу обращать внимание на всех других людей. О том, что я пересматриваю свой стрим и читаю все комментарии. Конечно, вчера кто-то мне задонатил немножечко на шаурму э, денежки. Спрашивал там за штаны. Какие лучше. Если хочешь, напиши мне в приват. И тебе расскажу, какие штаны. Но там ничего сложного. Одни штаны должны у тебя быть для ПВП. Это как защита и сопротивление. А другие штаны у тебя должны быть. Это там давать какой-то стат. Там весь урон, точность. К примеру. Урон огнем я видел там штаны. Короче, вот в таком плане. Должны быть две пары штанов. Потому что штаны... Без штанов видно трусы, как говорится. Ладно, мы это не будем записывать. Поговорим о данжах. Давайте, если мы откроем подземелье, нажмем вот сюда групповые данжи для 4 человек. Начинаются эти данжи с 50 уровня. Вы можете проходить. Вы легко проходите все данжи. Ну, кроме казармы Кетра, надо кайтить мобов по кругу. Мы поговорим о данже, которым уже больше года. Э, тайное хранилище Небулита, Состава пиратов кайт. Похоже на серый алтарь. Они похожи чем-то эти два данжа. В целом, поговорим о том, как проходить эти данжи. Вот, если вы новичок, вариант номер один. Кто-то собирает в чате, да? Вы только начали играть, вы 50 уровень взяли. И часто кто-то пишет в чате, типа, возьму в танш, Да? Эти люди в основном бывают. Это когда ВБ. Это мировой босс. На карте всех, ну, всех кто давно знает. Есть мировой босс на карте. И в это время как раз проходит Олимпиада. Ката комбы отступников. Вот именно после ВБ, после Олимпиады. Или перед ВБ Олимпиадой в основном. Люди ходят в данже, или вечером то же самое проходит Олимп, проходят какие-то мировые события, и после этих событий ходят в данже в основном. И как понять, может ли вас этот человек провести в этом данже? Вы вот нажимаете на любого игрока, вот неважно кто, просто вот беру Абрау, да, какой-то Вар, Хата, просто неважно. Я, конечно, сейчас приближу монитор. Немножко будет расплывчатая картинка, но ну, я не могу ничего сделать, я не могу сделать больше клиент, потому что он выбивает ошибку. Просто увеличу сейчас экран, чтобы было виднее, но будет немножко мутновато, ну Так, Абрау берем, и мы если нажмем на ник, он там пример, вот одно место, Абрау, есть то в данж, одно место. И мы должны понять, он проведет нас данжи или нет. Мы нажимаем на Абрау, если это старые сервера, мы нажимаем поиск в рейтинге 576. Человек из этого рейтинга, это где-то 65 уровень, наверное, где-то, к примеру, на данный момент. Он может вас провести в данжи. Вот возьмем персонажа Дрова. Кто попадает в рейтинг, это люди, которые, ну, зависит от уровня. Это зависит от Уровня. И этот рейтинг не распространяется на другие сервера. Если там в топ 100 может быть, к примеру, 74 там плюс. На других серверах может быть это 68 топ 100. То тоже смотрите, ну на всех серверах свои топ 1000 игроков по уровням. Это вариант номер один. Так, вариант... Номер два. у вас есть 4 твина 50 уровня, это тоже можно рассматривать, чтобы проходить вот эти данжи, вот эти данжи, Рам, печати мы поговорим, и вот это данж раз, вот эти данжи они легкие, Серый алтарь, застава пирата Кайт, тайное хранилище Небулита. Они легкие. Если застава пирата Кайт и серый алтарь, там, к примеру, на вас идут волны мобов, потом в конце там босс. Вы можете собрать своих твинов, но один твин должен быть обязательно хил, с групп хилом. Потому что вы не пройдете. Так вас забьют мобы, у вас закончатся банки и вы умрете там на каком-то этапе. Ну или без групп хила вы затариваетесь. Баночками, вот такими вот рыженькими баночками, которых у меня сейчас нет и обычными баночками, затаривайтесь и заходите, проходите данж. Но ну, это вариант такой, это дорого, если с рыжими баночками проходить, это очень дорого, мы как бы нам нужна адена, без адены Ла-2М некуда. Хил с групп хилом, Or с групп хилом хотя бы. И тогда вы спокойно проходите застава пирата кайт и серый алтарь. Помню, когда только вышли вот, этот, вот эти раз, два, три подземелья. То вот эти два подземелья легко проходились. Как бы вот это подземелье тоже проходилась. Но если у вас были персонажи там слабые какие-то. То получается, что мобы успевали убивать... Кристалл в этом подземелье, тайное хранилище Небулита, нужно защищать кристалл. Я вставлю вот видосик, нашел, где Роза еще маленького уровня. Я со своими твинами проходил этот данж. Вот такой кристалл нужно защищать. Если его убивают, то данж провален. Вы сами должны понимать, ну, чтобы соло проходить эти данжи, вот эти раз и два и три данжи, у вас должен быть, я буду говорить именно за Мага, это 140 защиты, 120 точности и 85 урона. Это примерно, чтобы вы им соло могли проходить. Но чтобы перед тем, как пробовать, вы затарьтесь баночками, как красными, так и желтенькими баночками, и тогда заходите, и вы спокойно пройдете. Но ну, У вас должны быть скиллы, если вы мах, это красный скилл Снежный Шторм, и ну, Удар Пламени, это зеленый скилл, который появляется сразу же, как бы его не тяжело достать, но без красного скилла лучше туда не заходить. Снежный Шторм, он вносит хороший импакт, но то же самое, если мы возьмем, к примеру, Глада. У Лада свои плюшки, да? Вот тройное рассечение, которое можно приобрести у торговца клана. Тоже три врага. То же самое и по остальным классам. Там нужно сотреть. То же самое, если у вас есть, вот, к примеру, вот такой скилл. При убийстве врага восстанавливает 10 хп. Очень прикольный скилл. Вот вы понимаете, насколько он полезный. Когда вы убиваете трех врагов, вы восстанавливаете 30 хп. Очень крутой скилл. Также сейчас появились... Мотив Евы, это при успешной атаке восстанавливает ХП. Тоже вот такие вот свиточки появились. Для новичка очень дорогие, то на них как бы акцент не делаем. В целом понимаем, да, второй способ, это вы берете 4 твинов, заводите в данж. У вас есть у одного твина групп хилы, это обязательно орб, это второй способ. Третий способ, это вы соло проходите, это вы там 60 уровень. У вас есть, если я беру мага, снежный шторм. У вас 150 защиты. У вас 85 урона. Вы набираете кучу баночек, как красных и желтых, и тогда в соло пробуйте проходить. Остановитесь, я вот тоже вставлю видосик, у меня просто есть. Там видосики, там папочка, я просто кидаю иногда видосики. Вот средний данш, я на РЗ прохожу, коцают мобы, но... Я без желтых банок его прохожу, хочу. Сложный данж соло пройти, думаю, пройду, если набрать банок. Вот сложный данж для меня будет, как для новичка, легкий данж. Тоже соло проходить, я думаю. Если так рассматривать. Потому что я узнал, что при прохождении заставы пираты кайт, ну и то же самое серый алтарь, есть, как бы, у данжов три уровня сложности. Это легкий, средний и трудный. И вот каждый... Уровень дает вкуснее награду. Если в легком данже, вот возьмем, к примеру, застава пирота Кайт. Если в легком данже мы возьмем, мы увидим, что легкий данж, там волны мобов идут по 80 мобов. Вот берем средний данж. Волна мобов становится и сотни мобов, и опыт больше за этих мобов. По Дене надо сравнить, конечно, попробовать. Возрастает и количество мобов от сложности данжа. То же самое, если я в трудный пойду. Мне очень интересно, сколько в трудном, кто трудный проходит. Напишите, сколько, какое количество мобов именно... В сложном данже застава пирата Кайт. Пожалуйста, напишите в комментариях под видео. Поговорили о трех способах прохождения данжей. Это застава пирата Кайт, серый алтарь, тайное хранилище Небулита. Вот соло тайное хранилище Небулита, если у вас не будет урона хорошего, то его сложно пройти, вы хоть будете там выживать, убивать мобов, но из-за того, что вы, у вас там 60 урона, вы просто не будете вносить урон мобов, и они просто убьют раньше кристалл, чем вы убьете мобов и РБ. Еще такой нюанс, если вы дальник, э, тайное хранилище Небулита, отходите от самого кристалла. Потому что если у него мало хп, босс сам бьет масухами и он зацепает этот кристалл и может добить кристалл, если там такая ситуация произойдет. Так, теперь перейдем в храм печати. Это самый сложный данж, который был на тот момент, когда он только вышел. Первый раз, когда я ходил, мы еле его прошли, потому что у арбо закончилось МП. Там у меня даже где-то видео есть с тех времен, как я проходил этот данж. Вроде бы где-то там есть на канале. Так вот, этот данж нужно, если вы новичок, вы твинами не пройдете этот данж, к сожалению. Вот как я говорил, брать в чате и сотреть, чтобы вас провели, ну искать, кто вас проведет в этом данже. Вам нужно искать, кто вас проведет. Вот одно место, смотрим, поиск группы. Нет в рейтинге. Угу. Это значит, какой-то слабый персонаж. Нет в рейтинге. Вот дит я знаю точно. Вот 397 рейтинг. Так, групповое подземелье, храм печати будет самым сложным там же. Потому что птенец, он просто там получается от волна РБ... Вместе с охранниками, сначала нужно вырезать охранников, потому что охранники кидают сало, а сало, так сказать, оно не дает возможность пользоваться магией. Арбы не могут хилить, а маги не могут наносить урон. В этом данже есть один секрет, уже много, все, кучу людей об этом данже уже все как бы прошли это все, уже все рассказали, есть волшебные углы. Как понять в какой угол прятаться? Потому что если вы становитесь в нужный угол, к вам в этот угол приходит РБ. А охранники они убегают просто. И вы убиваете сначала РБ, а потом убиваете охрану. Пати из 4 человек слабые там 50 уровни. Только взяли 50 уровни без кол, вы умрете в этом данже. Вам нужно искать на этот данж кто вас проведет. Потому что второй босс получается птенец. И последний босс, пятый, пятый босс, он кидает кровотечение. Если орб не будет снимать это кровотечение, это кровотечение жрет очень много хп. Плюс это кровотечение не дает ну хуже хили, вы хуже захиливаетесь, то очень быстро сжигает ваше хп. Не раз мы умирали там, если какой-то неумелый орб ходил вместе с нами в это подземелье, к примеру. Вам нужно, если вы идете пачкой там, 55 уровней, э -э, 70 атаки, там, 100 точности, там, 120 защиты. Вам нужен орб с крестом уже. На это подземелье храм печати. Нужен орб с крестом. И групп хилом это обязательно. Или кто вас проведет, типа вот вроде меня, вот такой дядя Розе вас проведет. На изи, вы просто постоите в стороночке и легкий данж я на изи вас проведу, если вы только начали играть. Взяли 50 уровень, то добречки как дядя Розе, вас проведут в данж. Рам печати не рекомендую новичкам ходить, если вас кто-то не проведет. Вот застава пирата кайт, тайное хранилище Небулита, это как бы и серый алтарь это изи с групп лом там. Казармы Кетра, тоже, я думаю, в пати очень легко пройти, если кайтить мобов. Кто-то кайтит мобов, остальные бьют. Ну, так, давайте пройдемся еще раз по данжам. Серый алтарь. Получается, три этапа. На каждом этапе на вас идут мобы. В зависимости от сложности данжа. Там 80 данжа, средний данж это 100 мобов. Доходите до третьего этапа, убиваете волну последнюю мобов. Появляется кристалл, убиваете кристалл, появляется последний босс, убивайте последнего босса. Все изи. Казармы Кетра. Получается тоже 4 волны. Там 6 охранников и 1 РБ. Вот 3 волны, ничем не отличающиеся. Вы кайтете мобов, там убиваете. Четвертая волна из 3 боссов, 6 охранников. Тоже катите, ничего сложного. И последнего босса убиваете, он там слабенький, такой хиленький. Могли бы и посильнее сделать... Что-то поинтереснее, как Алкут, к примеру. Со своими телепортами. такой, аджа, аджа, просто аджа. Тоже несложный. Тайное хранилище Небулита. Вы появляетесь в такой комнате, где посередине стоит кристалл. идут волны мобов. Когда вы убиваете всех мобов с этих волн, появляется босс, которого ну, вы убиваете. И данж на этом заканчивается. Вам нужно охранять кристалл, потому что мобы бьют кристалл. У кристалла есть Хп. Не сохраните кристалл, провалите миссию. Застава пиратов кайт очень похожа на серый алтарь, очень похожи эти данжи друг на друга. Они практически одинаковые, только немножко декорации меняются и там в конце немножко по-другому придумали. Тут получается последний босс, тут нет кристалла, есть босс, который призывает охранников, охранники в основном слабые, сам босс очень сильный, очень хорошо наносит урон. Там свои вертушки делает мечом, там аджа-аджа тоже, очень больно. Почему ты пёрпл такой глюченный? скажи мне, а? Рам печати это сложный данж для новичков. Нужно искать, кто пройдет вам этот данж. Потому что вы даже твинами с групп хилом не сможете пройти этот данж. Нужен хотя бы орб с крестом. И вы должны быть 100 защиты. Должны быть все выше. У вас должны быть выше 100 защиты. Ну и все должны быть на своих чарах. Если вы пойдете твинами, к примеру. Между окнами очень сложно там копирироваться, то вы можете потерять кого-то или всеми просто провалить миссию. Прампечати печати нужно искать, кто вам пройдет. ВБ я пропустил, ВБ. И последний данж завершает марафон данжей. Это спасти рядового солиса. Появляется Солис, которого нужно защитить. Данж похож на данж Небулита, только цель защиты перемещается. Ничего не меняется практически по геймплею. В конце когда отбиваете волны мобов появляется финальный босс. У меня есть предположение что босс появляется через определенное отведенное время. Босс Хатура очень круто выглядит на мой взгляд чем РБ Медуза в мире Адена. Или Хиселром, Или босс с из воды. Цвет подходящий. И вы убиваете финального босса. Данж заканчивается. Так, ну в целом я вам рассказал все за данжи. То, как бы, что я знал там. Поправляйте меня. Потому что я иногда тоже рассказываю очень интересные вещи. И потом пересматриваю. И мне просто очень стыдно. Но... В целом я рассказываю то, что знаю, как бы, как я проходил, как я вижу игру, у каждого взгляд свой и возможности свои. Кто-то проходит по-своему, я не спецом, я путаю иногда слова, иногда термины, но если вы играете в эту игру, вы должны меня понимать, что я имею в виду. То давайте, всем до новых встреч, всем мир, всем добра, всем хорошим людям.